Привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я серий кролик. <клес> Продолжаем уболеть. О, ведь грязные чумазы в кровище. Сегодня мы продали двух своих э, дюрков. О, дайте, какой вес. Угадали. Да не угадали вы. Один оказался 180 килограмм, это который вислоухий, а второй, который был Нету. с такими нормальными ушами, 168 килограмм. Ну, грубо говоря. Цену я продавал по 7 рублей за килограмм живого везда. Так что считайте сами, друзья, сколько, что я заработал и все остальное. Остались у меня здесь три штуки на откорме. Из них э, мальчик не кастрированный И здесь две девочки По поводу сейчас купить поросят Довольно очень сложно Даже если вот у тебя есть деньги Но, к сожалению, блин, поросят у людей нету Или кто-то э, свиноватки Поросились и все плохо Или же наоборот уже все разобрали да? То есть не в деньгах счастье Это доказано уже неоднократно и Вроде будут идти деньги на руках А купить заново поросят практически невозможно Через месяц, через два да, будут Пиши в очередь Как там Well... No. Поставим его на очередь, а, дай бог, что-нибудь мы приобретем. Взвешивали мы на весах, один мы возили в магазин, кризис, скорее, послал Богу, там продавец все хорошо, она пустили, мы взвесили и все, быстренько, быстренько оттуда убежали. А второго мы уже взвесили на весах. А, были ножные, были такие, то есть, проверить свой вес и кабанчика. То есть, чтобы не было вопросов людей, все нормально. Одни приезжали с Минской области, между прочим, 30 километров от Минска, а одни борались с город. Я надеюсь, все они остались довольными. Ну, пойдемте к и весы покажем, друзья. Вот такие элементарные весы. Здесь бетонированная площадка была от моста, то есть от сель до сель. Мы их подвигали сюда, ставили. взвешивали <свечу> из его Ну, и Юлька, давай звезды. Я ой, 70, не надо 77 Нет, нет, не покажусь. Одессу. Три куфайки, 77 килограм сюда. Не курме у меня, Юлька, ничего. Ой-ой-ой. А, между прочим, один поросенок, прежде чем мы его били, выскочил на улицу и полностью продаравили нам вот эту сеточку. Я, блин, такой, старался. Ой, ой понимаю, что ты того же красоту. Пойдем, Юлька, пойдем. Давай, давай, посмотрим. Да, Юлька, так вот, ты уварил. Бы. Так, да. Ну, ну вот сетку куплять россия, кто не виноват, ты понимаешь? Да, он, Юля виновата Вот оттуда вот как шел И вот, своим 180 килограмм еще, да Слава богу, он до конца не прошел Он выломал дверь ты, Еще лучше ну, он, он решил, что выйти ему через старую неудобно А вот через дверь удобно Ну купим сетку, ладно, Юля возместит Ну короче, держим поросят, чтобы куплять заново потом Ой. сетку Ладно, пойдемте кратчатник, друзья Приходится даже в таком состоянии <coughs> ходить на улицу, потом сидит, говорит, помогай. Отсадили мы сюда вот таких малышей. Паразиты, знаете, новое место, им вот все, грязь надо, скупсти и все остальное. Также, друзья, для того, чтобы как-то увеличить э, продажи не только кролика, но все, что я продаю, то есть это яйцо, свинину, э, кролика, блин, мясо кролика. Э, завел страницу, дал объявление на куфере, и вот сегодня... То, что яйцо куриное 3 рубля белорусских, кролик там 15 рублей за килограмм мяса в разборе И о том, что свинина 7 рублей живко И вот сегодня целый день вот этот телефон вот такого, да, вот Я там что-то пытаюсь, что-то там пытался полежать, чтобы не хрипело, не чихала Так вот такого мог все, блин Моя Юлька говорит, а нахрена ты туда подавал это объявление? Я говорю, ну зато знаете, в течение два 2, 2 поросенка продали Ну и немножко кролику пойдем покажу каких Здесь у нас сидели малыши, малыши. Человек один позвонил, между прочим, один позвонил с Бреста, Бресту. Привет огромнейшее. Мужчина первый говорит, что мой подписчик смотрит с Жинкой, я ему поднимаю якобы настроение. Ну, в прямом смысле не подумайте ничего плохого. То есть вот видите, брат. потом звонит мне человек с Бобруська, говорит, почем кролик. Я говорю, ну блин, почему тут, ну 10 рублей я тебе ну отдам, они уже сидят давно отдельно, тем более провакцинированы. Короче, приехал, троих забрал, довольный, улетел, даже не спросил, чем кормлю, как кормлю. Я ему пишу смс, может там, ну, что-нибудь по кормлению надо, комбикоров мог насыпать. Хей! Я ему ничего не надо, он довольный, уехал. Потом, братан перезвонил, спросил, я ему объяснил. Что как, чтобы не вздулись я и все остальное. Потому что смена рациона однозначно. Так что по поводу того, что не бойтесь куда-то подавать свои объявления, если вы что-то хотите продать, если вы хотите, во-первых, не то что продать, а заработать, то нужно что-то делать для этого. Если сидеть просто дома, ой, я боляюсь, ой, я помираю. Ну, конечно, будешь помирать, все просто-то. На таблетке эти, да, сидеть и все. Но можно что-то еще делать, по крайней мере, не только. Так, что тут еще вам, друзья, показать? Блин, ну короче, продал здесь, продал два просюрка, вроде денежка какая-то появилась, Юлька уже обои оборвала в спальне, да, пока я тут во дворе с поросятами занимался, она там, блин, всю нашу спальню разворотила, я говорю, давай видос покажу, как ты там это, это, она, не, не, не, ничего, я, друзья, вам с него покажу, что она там натворила, мне что шпаклевать, поклевать, так не буду затягивать видео, если какие-то вопросы по кролиководству есть, у вас задавайте, если что-то интересное у меня, пишите спрашивайте, потому что я сейчас кораблю, стараюсь комбикором вода, чтобы в обязательном порядке. а я уже увидел вот такие не пиля. Я тебя сейчас перекрещу. вот и... короче по два с половиной рубля. Поэтому я заказал, завтра должна прийти нам дробилка для зерна. Покажем, какую мы купили. Ну, такую простенькую, да? За две долларов. Короче, заказала поилки, поедем возьмем кабель, кабель, шнур или как вы... Кто-то выскочил, смотри. Это Минчанин. А ну, ты же домой. Как не ему, Дай бог, все-таки мы купим этот кабель, возьмем поилочки, доделаем до конца, как один человек мне написал, ну, что ты фигню творишь? Ну, то есть, э, это фигня полная для него. А для меня тут целое, знаете, это кроличье царство. Если кто помнит, как я занимался на улице, помню, минус 19, ветер такой, да, уши отмораживает. Пока пришел, да ёпрст, как ты мне... Сейчас, закрывай уже это. Пока дошел до туда, у меня уже вода начала коркой, ну, покрываться. <смех> а тут красота. И, знаете, я понимаю, что деревянные поверхности, они могут писать там, они будут пахнуть. Ну, друзья, ну это животноводство, это же не музей, это животноводство, мини-маленькая ми ми ферма. Красавица, а красавица. Главное, что чистенькие лапки, да. значит ему хорошо. Если ты будешь, там еще девочку надо, она ему поможет. Все, друзья, а то бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Подписывайтесь на канал, оценивайте данный ролик, делитесь в социальных сетях. Если вам интересно, поделитесь с кем-нибудь другим, может ему будет тоже интересно. Если не интересно, не смотрите, дизлайк ставьте и не забывайте про нас. Все, всем счастья, здоровья и благополучия, здоровья в первую очередь, потому что на свою пользу попробовал и почувствовал, что такое, когда нету его. Ну и мирного бы надолой, потому что мы все знаем, что происходит. Ух, это ужас. Всем пока, друзья, до завтра. Семьдесят шесть. Четыреста. А, все, давай. Пошли, есть и есть.